Continuous. Будущее, совершенное, длительное время. Итак, понятно, что future это будущее время. Что такое perfect? Это э, время, которое образуется при помощи глагола have. Как в настоящем времени, в будущем времени и в прошедшем времени. В настоящем. I have или he has, she has в будущем will have и в прошедшем had, had the, тот же глагол have в прошедшем времени но следует помнить, что это время возможно только тогда когда какое-то действие происходит к какому-то моменту как в настоящем времени так и в будущем времени так и к какому-то моменту в прошедшем времени. Ну, например, я, я закончил читать книгу вот в данный момент. Значит, I have read. I have read. У меня закончено буквально чтение книги. I have read. Я закончу завтра к пяти. Все. I will have read к пяти. I will have read к пяти. Или прошедшем. У меня вчера я прочитал книгу к-пяти часам часа». значит будет I had read my book к-пяти часам Wi-Fi вот и все Continuous это время, которое показывает, что действие совершается как в настоящее время так и в будущем времени может совершаться Continuous может совершаться и в прошедшем времени там используется глагол быть обязательно И ингая форма глагола, э, основного глагола. Например, сейчас I am reading, я читающий. В этот момент, вот именно сейчас, в эту минуту. I am reading, или я моющийся, или я значит пишущий, или я читающий, или я бреющийся, или я дающий, или покупающий. Это в данный момент. I am reading, читающий. Или я буду читающим завтра с какого-то по такое-то время. I will be reading. Я буду читающим завтра. С 5 до 6. Вот, вот и все. А в прошедшем то же самое. Continuous – это действие, которое совершается в прошлом с какого-то, по какое-то время. Значит, I was reading. Я был читающим вчера, yesterday, с трех до 5. I was reading yesterday from 3 till 5. Вот и все. Ничего сложного нет. А если в данном случае perfect continuous, это значит, что и perfect, совершенное или завершенное действие, и continuous, они действуют вместе. В данном случае в будущем времени. Future, perfect, continuous. Дорогие друзья, здесь предложение очень сложное, очень сложное, оно это предложение вот первое. Это э, Perfect Continuous Future. Поэтому давайте начнем, наверное, с простого. Как мы скажем? Завтра я буду тренироваться. Итак, завтра я буду тренироваться. Предложение какое время? Будущее. Я буду тренироваться. Как мы скажем? Завтра я буду тренироваться. Это простое будущее время. Tomorrow. I. Дальше will, потому что элемент будущего времени всегда он употребляется. Хоть отрицание, хоть утверждение, хоть вопросительное предложение. Tomorrow I will тренироваться. I will train. Tomorrow. I will train завтра я буду тренироваться это когда простое предложение tomorrow I will train после will to не ставится я буду тренироваться простое, простое так и сказали <coughs> а теперь подумаем и скажем, а давайте скажем, чтобы оно было в continuous что было задействовано длительное Время Непрерывное время. Для этого надо добавить, что завтра я буду тренироваться в течение пяти минут. Это, это не вот это предложение. Все вместе. Это мы по частям работаем. По часам Я буду тренироваться. Мы уже сказали, I will train tomorrow. Завтра я буду тренироваться. Tomorrow I will train. Все. А теперь скажем, завтра я буду тренироваться в течение пяти минут все это continuous будет как мы скажем в continuous завтра я буду тренироваться в течение пяти минут длительность есть непрерывность есть в течение пяти минут итак tomorrow I will be I will be буду will это элемент будущего времени без которого невозможно строить предложение чтобы было указано, что это будущее времени. I will... Дальше. Be. Глагол. быть. Я буду тренироваться. Что делать? Я буду тренироваться. Тут train. тут training. I will be training. То есть буквально. Я буду тренирующимся в течение пяти минут. I will be... Training в течение пяти минут for или during five minutes. Tomorrow I will be training for five minutes. Сказали в Continuous. А теперь смотрим здесь. Что же такое «perfect continuous»? Это когда действие будет совершено в будущем к какому-то моменту в будущем. Действие будет совершаться в будущем к какому-то моменту в будущем, а в прошедшем времени – это действие, которое совершилось в прошедшем времени, к какому-то времени времени прошедшем времени Итак, что такое Future Perfect Continuous это действие, которое будет совершаться в будущем к какому-то моменту будущего завтра перед матчем это же завтра еще будет ну тут еще скажут, что в 1 часов я буду тренирующимся в течение пяти минут значит, вот это все выражение завтра к 11 часам завтра к 11 часам или завтра перед матчем не имеет значения завтра к матчу или завтра перед матчем или завтра к 11 часам к какому-то моменту в будущем все тут другое э, другое предложение другая форма будет все I will have been training. Will – элемент будущего времени. Tomorrow I will have been training. Другая совершенно конструкция. I will have been training. Я буду тренирующимся. Тренирующимся. For five minutes. В течение пяти минут. Before the match. Перед матчем. Before the match. Перед матчем. Завтра. Tomorrow. I will have been training. Я буду тренирующимся. For five minutes. В течение пяти минут. Before the match. Перед матчем. Видите, перед матчем. Это завтра перед матчем. Это в будущем времени будет. Я буду еще тренироваться. То есть действие, вот это, я буду тренироваться и продолжительность указана в течение пяти минут. Я буду тренироваться в течение пяти минут. Это в будущем времени, завтра. И другое действие... Значит, перед матчем, это что же завтра будет. Перед матчем, то есть в будущее время и к этому будущему времени я буду тренироваться на протяжении какого-то периода в течение пяти минут. То есть действие будет совершено завтра в течение 5 минут к какому-то моменту. К 11 часам в данном случае. Или до матча я буду тренироваться. Вот это так есть называемое Perfect Continuous в будущем времени. К какому-то моменту в будущем будет совершаться действие, которое имеет непрерывность. В течение аж 5 минут буду тренироваться. Тренирующим завтра. Это континиус, но который к будущему времени будет совершен. Дорогие друзья, в этом формате видите девушку, которая читает, готовится к экзаменам и ест яблоко. Вот она рассуждает о будущем, про себя. Значит, к следующей пятнице это действие, которое будет происходить в будущем. К, к какому-то моменту в будущем. Ну тут, скажем, к, к следующей пятнице. Или к вторнику, или к трем часам. Неважно, это будет все происходить в будущем. Момент, который будет происходить в будущем. К, к этому моменту в будущем. У меня будет 5 месяцев подготовки. То есть, наберется уже 5 месяцев подготовки. Но когда? Завтра. Э, к следующей пятнице у меня будет ровно 5 месяцев, как я уже занимаюсь подготовкой к экзамену. Значит, к следующей пятнице, как мы скажем. К следующей пятнице. бай К. Next. Следующей. Пятницей. Friday. У меня будет подготовление. I will have been preparing. To prepare это приготовлять или готовить. Готовить обед можно. Preparing. Приготовление. У меня будет буквально приготовление. To. Экзамена. For. В течение 5 months. В течение пяти месяцев. К следующей пятнице. By next Friday. Потом идет конструкция I will have been preparing to exams for five months. Дорогие друзья, в этом формате вы видите симпатичную, красивую женщину с косой, наверное, многое узнали это бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко магнат, газовая принцесса Украины в свое время итак что она думает размышляет о чем к концу дня у меня будет 7 часов выступления в эфире на телевидении к концу дня это действие, которое будет э, происходить в будущем. Согласитесь, к концу сегодняшнего дня или к концу завтрашнего дня не имеет значения. Это будет все в будущем. К концу дня к какому-то моменту, который э, будет в будущем. Все это уже настораживает. Это говорит о том, что здесь уже перфектом пахнет если есть к какому-то моменту неважно, в будущем в настоящем времени или в прошедшем времени это очень близко к эффекту дальше у меня будет выступление в эфире ну, это был, был бы простой эффект в будущем времени но если тут сказано что у меня будет 7 часов о, тут пахнет континьюсом почему? потому что есть продолжительность 7 часов выступать будет она в будущем времени но будет продолжительность иметь 7 часов непрерывность промежуток О, все значит это continuous и в данном случае это сочетание в будущем времени и perfectа и continuous поэтому это есть так называемые future perfect continuous итак как мы скажем, к концу дня, сегодня или завтра, у меня будет 7 часов выступления, или 7 часов говорения, это спикинг на эфире ТВ, или в эфире ТВ, телевидения. Итак, к концу дня, к, это будет by the end, by the end, к концу, кого, чего. Как есть кого чего, вставляем сразу of, of by the end концу кого чего of day концу дня. I will have been у меня будет. I will have been элемент will будущее время. I will have been speaking говорение говорение speaking. По телевидению, on TV, for seven hours, в течение 7 часов, for в течение длительность показывает 7 часов часов. Итак, здесь указано, что в этом предложении есть perfect. Почему? Потому что к концу дня I will have been у меня будет буквально 7 часов говорения на ТВ Дорогие друзья наш урок близится к завершению поэтому необходимо обобщить наш материал чувствую недо... недопоняли многие ничего страшного нет Сейчас еще раз напомним и закрепим в нашей памяти. Итак, что такое, значит, будущее, простое время? Future. Ну, например, я напишу письмо. Я, или я буду писать письмо. Как мы скажем? I will write. Это простое, будущее время. I will write. Я напишу письмо. I will write the letter. Я напишу мое письмо. I will write... My letter. Все, есть. Дальше. Как же мы скажем э, в перфекте? Ну Надо сказать, что а, это перфект, это результат. Надо сказать к какому-то времени и будет перфект. Завтрак 11 я напишу письмо. Если проще. Завтрак к 11 у меня будет написано, я буду иметь написано. Итак, как, и как будет в перфекте в будущем времени? В простое будущее мне сказали. Я напишу письмо. I will write my letter. Я напишу письмо. А здесь я напишу письмо к 11. Все, перфект. Никаких воздействий. У меня будет написано письмо к 11. Это в результате говорится. Итак, как будет? У меня будет написано письмо к 11. I will. Элемент будущего времени. I will have I will have written. I will have written the letter. Вот и все. I will have. Глагол written. Третья форма глагола. Глагол неправильный. Right, Write. Road. Written. I will have written my letter. Все. Это перфект. Что осталось? По сегодняшней теме. Континьюс, что такое? Будущее время. Просто сказать, повторим еще раз, я напишу письмо. I will write my letter. Если я напишу к какому-то моменту, это значит будет perfect. Теперь континьюс. Я буду пишущим с 3 до 5 мое письмо. Вот и все. Вот это и есть континьюс. Я буду пишущим Пишущим – это writing. Write – писать. Writing – пишущий. Пишущая. пишущее Или писание, если кратко можно сказать так. Итак, как сказать continuous в будущем времени? Я буду пишущим мое письмо с трех до пяти. Если нет с трех до пяти, это будет обычное предложение. Я буду писать мое письмо, и все. I will write my letter. А что в контейнусе, значит, надо не к какому-то моменту, к пяти часам, а с трех до пяти. Итак, как будет в будущем? Я буду писать мое письмо с трех до пяти. Или завтра я буду писать мое письмо с трех до пяти. Не имеет значения. I will. Дальше. Be. writing. in. элемент будущего времени. А глагол нужен всегда в английском языке. I will be пишущим, writing. I will be. Я буду writing, пишущим my letter. Вот и все. вот и вам continuous. Итак, мы повторили, повторили. perfect, это когда-то что-то у меня будет сделано к какому-то моменту в будущем. У меня к трем будет написано письмо. Continuous. Это когда я буду пишущим с 3 до 5. А теперь по нашей теме сегодняшней. Это вместе и perfect, и continuous. Есть такие типы предложений, есть такие типы действий в будущем. Perfect, continuous. Значит, мы сочетаем э, и perfect, и continuous. Для этого существует конструкция, которую мы разбирали. I have been writing. Вот и все. Writing. Я буду пишущим. Я буду пищущим. I have been, говорит о том, что это perfect. Итак, сочетание perfect и continuous, это в будущем времени будет, будет future, perfect, continuous. Не забывайте. Это действие означает, что наше действие будет совершаться в будущем времени, в будущем времени, и это действие, которое будет совершаться в будущем времени, оно должно иметь продолжительность с такого-то времени по такое-то время. Это и есть пресловутые Future Perfect Continuous. На этом наш урок, дорогие друзья, закончен. Я желаю вам всяческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии. Всего вам доброго, soul long, пока, see you later. Встретимся позже.